Сёрф дрищ, ой, не так, наверное, сом нищ. В рот дыщ? sword fish, да, точно sword fish. Обожаю, когда зарубежные слова пишут по-русски. You know, bro -bro I like it, is the game, I'm ready, to kick ass, cocksuckers. Короче, sword fish в переводе означает рыба-меч. Мне кажется, если бы локализаторы игры вместо sword fish оставили дословный перевод рыбы-меч, то звучало бы все довольно странно. Например, я бы тогда начал выпуск с... Здарова, мужские мужчины! Сегодня я лупану вам сборку на рыбу-меч. Странно. Очень странно. Поэтому так тому и быть. Swordfish так Swordfish. С... Здарова, мужские мужчины! Сегодня я лупану вам сборку на новую штурмовую винтовку Swordfish, а еще поговорим про новый навык оперативника ТАК-5. Ну что, во-первых, всех поздравляю с новым сезоном. Я надеюсь, после обновы ни у кого ничего не лагает. У меня, например, микрофрезы в сетевой игре прошли. Это не может не радовать. Поэтому, если кто-то испытывал проблему с зависанием в игре на одну или две секунды, то сейчас, э, вроде быть проблемы ушли. В любом случае, дайте в комментариях знать, как у вас дела обстоят с этой движухой. И еще не забудьте посетить охренительный киноканал Джонал Play. Там вы увидите обзоры и секретные фишечки обновлений, гайды по быстрому прохождению сезонных заданий, фрагмувики и сборки для сетевой и королевской битвы. Также Джонал Плей стримы подрубает и скоро у него в прямом эфире будут нашумевшие игры кальмара. Только в колде. К тому же он и подарочки будет раздавать победителям. Так что досматривайте выпуск и вперед из песней. Ссылку найдете в описании. Такс, Swordfish значит. Пока что это прекрасный образец берстовой штурмовой винтовки. Ну это пока что. Стандартный магазин выпускает по 4 пули за одну очередь. А также есть кастомный магазин, который за очередь выпускает по 5 пуль. Только у него урон меньше. Немножко придется нам разобраться с этим вопросом, чтобы понять какой боезапас лучше и уже от этого будем выстраивать будущую сборку. Обещаю, что все буду делать лайтово и математикой перегружать выпуск не буду. Погнали чекать урон на дистанции у рыбехи без модулей до 21 метра. В ноги 21, в пах и живот 26, в грудак и руки 28, голова 33. С 21 метра и далее урон падает и становится вот таким. Окей, это запомнили. Теперь вешаем кастомный боезапас с очередью из 5 пуль. Этот модуль, к слову, кучной стрельбы, отдачу и дистанцию бафает, но режет урон. Так вот, до 40 метров урон в ноги 20, пах и живот 22, грудь и руки 24, голова 36. Кажется, нас где-то пранканули, ибо тут урон в голову больше, чем в стандартном боезапасе. А вот как урон изменится на следующем отрезке. Один хрен, пока что непонятно, что же брать. Давайте подрубим логику, зная все наши данные. Представим, что мы стреляем по противнику, ну например в живот. Если стрелять без промахов, со стандартного боезапаса точно в грудь, на каких-нибудь 20 метров, то получится, что мы занесем ему 104 единицы дамага. Второй вариант, если мы на таком же метраже будем стрелять по челику, но уже с использованием кастомного магазина, то ему прилетит 110 единиц дамага. Больше прилетит из-за дополнительной пули в этом боеприпасе. Теперь берем дистанцию 22 метра, на этом расстоянии уже происходит падение урона у стандартного боезапаса, и теперь в живот пролетит 96 демаджа. Получается, за один бёрст уже противника не забрать. А вот у кастомного магазина ситуация не меняется, ибо первое изменение урона будет только на 40 метрах. Получается, что снижение урона на кастомном магазине неплохо так компенсируется дополнительной пулечкой. Короче, как вы уже поняли, я выбрал данный кастомный магазин и уже от него буду дальше плясать со сборкой. Хреново, что сначала я какую-то по приколу сборку сделал и с ней геймплейчик записал, так что внимания на модули и прочую хрень не обращайте, скоро вам продемонстрирую актуальную комплектацию. Ну а пока мы по-быстренькому чекнем новый навык оперативника ТАК-5. Данная штучка исцеляет или увеличивает запас здоровья на 50 единиц, причем она действует еще и на тиммейтов. Охренеть, хилка для себя товарищей, это же круто, скажут некоторые из вас, и я даже поддержу этих людей. Я играю всегда с рандомами и данные умения в таких условиях вообще никак не помогает. Ну, дам я чувачкам немножко жизни, их чуть дольше выносить будут, ничего не изменится. Вы спросите, как я это понял. Ну, смотрите, если вы подрубите способность и ваши товарищи будут выносить противников, то вам за это будут капать очки для скорстриков. И за все время у меня таких случаев было ну уж очень мало. Все из-за того, что ребят, к сожалению, просто сливаются и все. Играл я исключительно в режимах захвата, и там так пять себе проявил очень слабо. Ибо в этих режимах темп игры намного быстрее, в отличие от того же командного боя. А вот в командном бою этот навык позитивно сможет себя проявить, потому что там все стараются играть аккуратно. Если будете его использовать, то перед началом убедитесь, что все ваши тиммейты живы. В противном случае вы захилите не всех. К тому же данный прикол действует очень быстро, а перезаряжается достаточно долго для такого вот кпд. Поэтому брать Брать его или не брать решайте сами, но лично я за место него возьму какой-нибудь аннигилятор или кинетическую броню, это гораздо профитнее будет. Ну а мы возвращаемся к рыбехе. Надо было начать обзор данной пушки с самого главного, что у нее есть встроенный коллиматор. От мушки играть не получится с этой штурмовкой и это накладывает некоторые ограничения, о которых я поговорю чуть позже. По идее этот встроенный прицел как дополнительный шестой модуль, который обычно идет с какими-нибудь донатными пушками. Мне стало интересно, можно ли поменять сетку прицела в этом коллиматоре, и вот какую хернюшку я в ответ получил. Если кто-то шарит что это такое, то очерканьте в комментариях. Так вот, какие ограничения накладываются на эту пушку? Ну, во-первых, с ней турбо рашить не нужно, ибо она для этого не предназначена, об этом нам говорит наличие встроенного коллиматора. Во-вторых, оружие стреляет очередью, и эта задержка между берстами может сыграть злую шутку с вашими планами. Лучше всего использовать рыбеху исключительно на средней и дальней дистанции. Ваш геймплей должен быть спокойным и размеренным. Куда-то спешить и рваться не нужно. Идеально эта штурмовка подойдет людям, которые любят играть на холгере с прицелом. Или на штурмовках в амплуа поддержки. Короче говоря, если ты любишь рашить и хочешь с ней дико вырваться на точки и делать минус 3, то попридержи коней. Для этого есть пистолет пулеметы, Поэтому играй на дистанции чтобы у тебя не испортилось впечатление от нового оружия. Что там по сборке значит? Первый мой модуль вы уже знаете. Кто меня смотрит давно, в курсе, что следующий обвес, скорее всего, лазер. Так оно и есть. Теперь подрубаю Шерлока Холмса, и значит так, урон с данным магазином меняется только на 40 метрах. Нужно ли ставить ствол или монолитный глушитель на Ренжу? Я не стал брать, ибо в сетевой игре актуальная дистанция боев это где-то 10-15 метров. Если играть позиционно и держать длину, то до 35-40 метров. Этого урона вам хватит за глаза в сетевой игре, поэтому брать модули на Ренжу я я бы не рекомендовал. Оптика тоже отпадает, рукояточку на контроле тоже не стал вешать. Взял легкий приклад на скорость перемещения при прицеливании. Затем взял заднюю рукояточку на кучной стрельбы. Это важный параметр, если вы собираетесь играть на дистанции. А финальный модуль это перк ловкость рук. Сначала пробовал играть с полным боезапасом и ЦМО, но что-то мне не зашло. В целом три крайних обвеса это чисто мое вкусовое решение. Поэтому если целиком вам эта комплектация понравится, я буду только рад. Swordfish классная пушка, но большинству игроков она не вкатит из-за особенностей стрельбы очередью. Да и встроенный прицел некоторых может отпугнуть. Но в любом случае попробовать ребёху должен каждый. В мой телеграм-канал залетай, кулакич и подписку зашибай. Я угнал-погнал, жму руку, с тобой был Агненский.